Добрый день, друзья! В студии Рома Андаров. Это новости на Универ ТВ. Давайте вместе окунемся в студенческие будни. В Казани прошел российский венчурный форум. На пиаримся состоялся образовательный форум Russian PR Week. В Униксе представили концерт студенческой весны Казанского федерального университета. Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафоровым прибыла в Японию по приглашению руководства компании VTC. Между КФУ и компанией YTC корпорации Язаки состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в сфере совместных исследований. Документ подразумевает дальнейшую работу совместного проекта по разделению металлических и полупроводниковых углеводородных нанотрубок для разработки новых методов производства этих перспективных материалов. К другим новостям. В Казани состоялось крупнейшее мероприятие венчурного рынка. Российский венчурный форум более 50 компаний презентуют свои уникальные проекты, в том числе и Казанский федеральный университет. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 19 апреля в Казани состоялся российский венчурный форум «Центральное событие венчурной индустрии страны». Российский венчурный форум стоит из двух блогов, экспедиционного, в рамках которого проходила презентация, инновационных проектов и конгрессного. Более 50 компаний презентовали уникальные проекты. Участие в мероприятии принял президент Республики Татарстан и советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Ежегодный Казанский федеральный университет представляет свои разработки на российском венчурном форуме. В этом году был сделан особый акцент на нефтедобыча. Михаил Алексеевич, не могли бы рассказать о том, какие разработки представлены в году? Сегодня мы представляем здесь разработки, связанные с добычей тяжелых нефтей. Нашим университетом, большой командой исследователей, создается новая концепция в нефтедобывающей сфере. Это концепция подземной нефтепереработки. Это когда мы уже в пласте можем из тяжелой нефти получить легкую и добыть ее в более высоком качестве и в большем объеме. Мероприятие за годы своего существования стало уникальной для России площадкой содержательной дискуссии местом встречи экспертов российского международного рынка венчурных инвестиций, которые задают направление развития высокотехнологического сектора страны. Учитывая небывалые темпы, которые технологический прогресс достиг в 21 веке, важно уделять внимание поддержке и совершенствованию компетенций и сегодняшних профессионалов. Это большая возможность, чтобы нам понять, навести правильный фокус на то, что мы делаем, чем мы занимаемся, чтобы понять современные тренды и отношение к тем разработкам и тем тому пути, который мы, который мы делаем, который мы совершаем. За последние 10 лет местное венчурное мероприятие переросло в мероприятие всероссийского и даже международного масштаба. Традиционно предприниматели, авторы проектов смогут представить свои идеи наиболее успешным представителям российского венчурного бизнеса. Диана Шилова, Леонард Лесяров, Универньюз. Модное слово пиар давно уже на слуху у каждого. Обо всех тонкостях работы специалистов в области рекламы и пиар рассказывали на образовательном форуме Рашен PR Week, где и побывал наш корреспондент Анна Глазунова.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 А теперь коротко о последних событиях Казанского федерального университета. 19 апреля в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся мастер-класс генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» журналистки и телеведущей Тины Канделаки. Встреча со студентами пройдет в формате живого диалога. Тина Канделаки уже посещала КФУ в 2017 году. Тогда на встрече со студентами она рассказала о киберспорте и контенте будущего. Подробнее об этом мероприятии мы расскажем в следующем выпуске. На юридическом факультете Казанского федерального университета состоялся международный научно-практический круглый стол, на котором обсудили практику адаптации мигрантов в сегодняшнем обществе на примере Европейского союза и России. Как отметили участники мероприятия, проблема адаптации является одной из наиболее важных областей изучения. Насколько реально обеспечить льготами мигрантов в принимающем обществе? Может ли Россия использовать опыт Европейского союза в области адаптационной политики? Эти и другие вопросы обсуждались участниками научного международного мероприятия. Сирийские студенты Казанского федерального университета организовали встречу «Сирия, мы с тобой». Вместе с проректором по внешним связям Ленаром Латыповым участники встречи обсудили текущую ситуацию в Сирии, политические конфликты вокруг государства и возможные пути решения. В Казанском федеральном университете прошел седьмой международный хлебниковский фестиваль «Ладомир». На мероприятии собрались поэты из России стран ближнего и дальнего зарубежья. Они выступили с поэтическими произведениями для зрителей в Музее истории Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Аделя Шамилова, Альбина Нуриева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Музыка, танцы, радость и настоящие эмоции. Все это был на галоконцерте студенческой весны КФУ. Телеканал «Универ ТВ» показывал это грандиозное событие в прямом эфире. Но все, что было за кулисами, мы расскажем прямо сейчас. Добрый вечер, дорогие жители города Крафтвиль! Мое имя Томас Лайт, и сегодня я покажу вам свое представление. Вот и отгремел очередной фестиваль «Студенческая весна» в Казанском федеральном университете. Позади месяцы усердных репетиций, и вот участники представили нас у зрителей и жюри по-своему яркие и не похожие друг на друга номера. Воздушные гимнасты, блестящая хореография, сильные голоса и хорошее техническое оснащение всего представления Казанский университет доказал, что может поставить шоу такого высокого уровня и что на сцене уникса возможно все. Шанс попасть на сцену Уникса достался далеко не всем институтам, и борьба за право выступать на галоконцерте в последние месяцы была активной. В основу концерта был положен сюжет из популярного сейчас фильма «Величайший шоумен», героем которого является реальный человек Финниас Барнум. А в сюжете студвесны это Томас Лайт, который так же, как и Барнум, желает успеха и славы. Организаторы постарались сделать так, чтобы эта история смотрелась органично и вписалась в тему студвестны КФУ. По решению судей первое место в малой группе институтов Казанского федерального университета занял химический институт имени Бутлерова, в средний институт вычислительной математики и информационных технологий, а в большой группе институтов первое место занял институт управления экономики и финансов. Здесь есть победители, но нет проигравших, потому что в творчестве проиграть невозможно. Вы все талантливые, креативные и для нас вы самые лучшие». Гран-при фестиваля «Студенческая весна-2018» получил институт филологии и межкультурных коммуникаций. Гран-при фестиваля «Студенческая весна-2018» занял... Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого! Ваши бурные овации институту филологии и межкультурной коммуникации! Во время представления телеканал Универ ТВ вел прямую трансляцию. Альбина Нуриева, Леонардо Вальтяров, Универньюз. Ой, бахай будешь, как мой однокурсник. Ой, баха! Это были новости на Универ ТВ. Продолжайте следить за нами в социальных сетях. Всем до скорых встреч.